Так давай! Так у меня видео идет уже 10 секунд. меня Матвей, скажи хоть что-нибудь. Привет. Привет. Come on. Ну докидите до грибка. Что там к стене прижался? А что там делаешь? Я сразу да. Мы ну, пойдем встанет, мы, а хочу... мы ведь пойдем Да, ничего страшного там нету Пустыми красками отморильными Давай еще туда под И в этот раз целые you <laughs> <laughs> <laughs> uh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> <laughs>